С крещением Господним, с великим, светлым днем. Желаю вам сегодня я мира в каждый дом. Крещенская водица пусть хворе смоет все, чтоб надобность лечиться отпала на совсем. Пусть Господа щедроты переполняют вас и милость, и забота, день каждый. Миг и час.